Всем привет! С вами Светлана Денисова и я помогаю взрослым людям начать быстро изучать английский язык, даже тех, кто никогда не изучал с полного нуля. Сегодня хочу вам рассказать некоторые фишки, точнее фишку английского языка, которую вы не знали. Сегодня вы ее узнаете. Так вот. Мы в русском языке, вы, мы, все в русском языке говорим следующим образом: Паша пошел в библиотеку. Паша пошел, пошел Паша в библиотеку или Ой, а завтра может быть он пойдет. То есть мы, получается, можем переставлять туда-сюда все части предложения, существительные, местоимения, дополнения. Мы прыгаем как правило. Такого делать нельзя, вы должны понимать для себя, что в английском есть четкая схема, по которой вы должны идти, когда вы говорите английское предложение, задаете вопрос или говорите «я не иду», то есть использу... говорите отрицательное предложение. Вот. Это вы должны знать, что есть четкая схема. Англичане и американцы говорят именно по схемам предложения своих. Нельзя перескакивать. Эту схему я буду рассказывать в своем бесплатном вебинаре английский на большой скорости. Приглашаю вас принять участие в этом вебинаре, в котором я расскажу про быстрые методики изучения английского языка. Я хочу пригласить вас принять участие в этом вебинаре. Для того, чтобы зарегистрироваться на вебинар, вам необходимо пройти по ссылке, которая будет внизу видео. До встречи на вебинаре. С вами была Светлана Денисова, создатель ваших возможностей в английском. Пока-пока.